Детский мультиплеер «Сюрприз» издательства «Азбукварик». Чтобы включить мультиплеер, нужно нажать вот на эту кнопочку. В нем есть пять сказок из известных мультиков. «Кот Леопольд». Также есть крошка-енот, трям-здравствуйте, мама для мамонтенка и песенка-мышонка. Также в книжке есть 15 песенок. Нажимай на кнопочки и слушай с удовольствием. Чтобы выключить планшетик, нужно нажать вот на эту кнопочку.